Калмогорцева, Нина, Екатеринбург. У меня муж болеет, и первая группа ходит на гемодиализ, почки отказали. Пробиваем продукцию САД 1,21,17,10. Во время гемодиализа у него были судороги, и поднималось давление 200, с лишним 240 на где-то 140. Сейчас, после месяца этого, результаты у нас очень хорошие. Давление 170 на 100. Судороги намного сократились, себя чувствуют намного лучше.